Добро пожаловать на канал Картовой Компани, приветствую вас всех, рад с вами снова встретиться, с вами Вадим Картавый И мы сегодня с вами продолжим прохождение пятой главы, это по моему последняя глава этой серии Вот и это будет финал Так, разорвать круг здесь и сейчас остаться в цикле навеки, кто выживет, кто умрет, он, кто я, черт побери, он, она, он, она, он, она, мы зачеркнуты, я. Что-нибудь непонятно. Давайте проследуем дальше ждет дальше это место оно кажется таким знакомым будто мне приходилось здесь быть и я все еще могу найти выход должен быть Теперь ты видишь ты хотел меня исправить до этого сломался сам пока я так и не, не полностью пол, так и не понял в чем фишка горечь огорч для огорченных Так, мы пришли к началу. Далее. Фишка ошились. Так вот вижу. Панам не противно. Пашный беспорядок. Метина. Памятник твоей чести. Страться твоей нерешительности того, чего-то и не было вовсе. Разрушительное и пустое место. Прямо как ты. вообще Он прям моя. А Так будем ходить здесь ходу Побрали мы как? Ага. лифт все, поехали, друзья, мои, путь. но некоторые раны глубокие so слишком глубокие так у нас э, так, у нас открывается но мы здесь по моему были изначально помню ну? дальше Ну, идем. Помню. Тире точка тире вроде бы. Идем че ну, На этом здесь все. Я заблуждаюсь. Там. Я должен здесь. А, ладно. Так, вроде бы я правильно здесь. Я Уолсон. сколько прошло времени, я уже не помню, так тяжело вспомнить я словно ускользаюсь истончаюсь а оно растет, и оно меня не отпустит хм. расскажем Другой путь Думаю, что нет. Так, можно зайти сюда здесь здравствуй я аж мандраж пробил меня сильно испугал консервную дыночку бедняжка джимми жалкий сплайер ой бедняжка джимми. вечная жертва вечная обоза якорь тянущий меня ко дну я вижу вот проход Похоже, изначально не было шансов. Ни у кого из нас не было. Они должны были столько прожить вечность. Это так долго. Пора лучше не существовать, а сгореть до дотла. Для меня нет здесь места. Лишь для тебя, хоть я даже не знаю, кто то Надеюсь, раз ты э -э хватит духу, вряд ли я это смогу. О, ты. Не поможешь мне. Поздно. Ну, давай, открывайся. Хочу помочь ей. тяжело, так как... А, две тяжелая. Прямо вот как вспоминается часы. тоже самое было. Так, здесь какой-то трон. Это должно стать моим последним чего-то там, чтобы вернуть утраченное, чтобы отказаться от Крайнего Огня, чтобы зажечь истинное пламя. О, та искра и угасла, утярена безнадежно. Прям как ты. Занимаемся посмотреть, что будет в конце, и так можем. В общем, у нас одна дорога наверх, скорее всего. Заглянем сюда, посмотрим. Oh, so. Эта жизнь никогда не была твоей мечты, в которой у тебя не было правда. Слишком напуган, чтобы быть собой. Слаб, чтобы быть кем-то еще. Послание нам отправляют разработчики. Сколько же всего в этой игре интересного? В том плане то, что. Интересно непонятно. Перво, да. Напугали, напугали. Нербал. Как сказать, что он не сильно пугающий, но я жаловата. Что дальше-то? дальше? Не вижу никаких дверей. Правно. Эти лабиринты э, как... Ага. Пайт. Я не вижу, хорошо. Что здесь нам нужно найти? Что за картинку-то нам надо поставить? Так, а здесь что должно Поищем Вроде ничего Только Подождите По-моему Отсюда да пришло. Просто ещё. Ну что ты, ну тяжело. Так себе. Просто в дорожке, да, это все, ну, такого страшного. стреляют меня. Прям так тяжело крутится на ужас. понимаю фишка Слишком... Подождите сейчас еще секунду, и мы с вами посмотрим, угу, Русские Вроде бы мы перекрыли эту систему. Полочка не может жить вечно. Так куда здесь? Инак вообще не может жить Только существовать. Удать будешь. И все. Значит, мы все правильно с вами сделали. Здесь с вами были, слушайте. И? Что, Что дальше? Пушки мы с вами постреляли, прохода нету, нету. Наверное, нужно... Так, понятно. Так, нужно найти выход. Ящик был пуст. Что здесь? Одни. Давайте попробуем пройти сюда, если надо Теперь Так Сколько же здесь елки-палки Толпа собралась, чтобы Поглядеть, как я это все сделаю Так Зайти да. Ага, вижу. Все, спасибо. Что? Что произошло? Что произошло непонятно. Пол раз я пытаюсь собрать все воедино. А все распается у нас на глазах. Довольно. Ладно. Мы не можем жить вечно. Что мне туда нужно? Да. Прыгаем. Куда идти то елки палки Изобладиться легко Только Манекенов Возвращенную к чертям. Наконец я понимаю где выход Он здесь во мне Я Ты кто ты Может гореть человек, прежде чем обратиться в пепел. Куда тебе знать? Сколько потерянных лет, только боли, чтобы привести тебя сюда? Ты даже не знаешь, кто ты. Серьезно? Я не знаю, кто. Для чего я здесь? Сколько раз нужно умереть? Сколько можно начать жить? Сколько раз? Сколько, сколько тебе угодно. Да. Каждый раз, начиная сначала, да, ну, ты учишься на своих ошибках. Каждый раз Сберни Маску не надо забрать Что здесь забрать нельзя взгляни, искаженный, бесфоркенный, прям как ты, рассыпаешься, как положено, Тогда придет время, ты тоже рассыплешься мальчик что всегда молчит все удалось обрести голос который весь мир узнает что, запустим это будет незабываемая ночь Ты бежишь, не знаешь куда. Одного персонажа, the no другого, и то... иного способа нет. Так, я опять вошел в ту комнату. You struggle against the current. You fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Ah! James, listen to me! You have to go! No, I'm not leaving. I'll, I'll find a way to eat you. I know you will. You're strong, stronger than you know. We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Хм. Хм. Что же дальше? Что дальше? Это должен был быть финал, поскольку я знаю Вот он финал, скорее всего. Давайте глянем, посмотрим. Мне жутко интересно, что, что вообще я здесь делал и что. Далее в итоге разработчики. Хорошо, вот мои встретились здесь но. Который раз уже Откуда даже не знаю, что ты такое Все, рассеянно играющий роль Тварь заключивший в собственную темницу Ничто не должно быть Я знаю зачем ты здесь чего-то как тебе хочется пламя пламя догорай и подальше улетай Ты ничего Because не получишь not... нужно созреть not... нужно это заслужить mm -hmm. когда ты это сделаешь если сделаешь я буду ждать They... А пока mm -hmm. да опять кому-то мне стрелять надо, женщину или мужчина? Но я бы выбрал мужчина. Женщину. Ну вот и все, друзья мои. Мы с вами закончили непонятную игру. Непонятную в каком смысле? Весь сюжет игры я пытался понять, что происходит со мной и что произошло. В итоге я понял, что я ищу двух детей терема душ которые потерялись то что я а, в этой игре актер играю свою роль а, то что выбор зависит от нас каждого в любой ситуации в любом выборе в итоге я нашел эту девочку уже будучи призраком, будучи какой то непонятным существом, которое находилось до сих пор на корабле. И в итоге мне пришлось выбрать того стрелять. Я сделал выбор именно так. Я не знаю, на сколько процентов я хорошо прошел эту игру. Я действительно играл ее в первый раз. И первый раз для вас я работал в таком режиме. записи, стримами. Понравилось ли вам мое прохождение я вижу, что на канале очень мало просмотров, на канале очень мало аудитории. Несмотря на это, я продолжаю свою работу, продолжаю свое дело, как, с чего я начал. добиться чего-то и нового. Найти какое-то общение среди детей, найти что-то новое да, для себя. Открыть новый мир общения с людей, да. и YouTube дает такую возможность, которая не дается, да. И этом все с вами был Вадим Картавый и канал Картавый Компания. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Очень бы хотелось бы, чтобы аудитория наша повысилась. Всем пока.